Неразумное усреднение. Когда вы купили акцию, потому что она вам понравилась, доля этой компании достаточно большая в инвестиционном портфеле, и вот рынок начинает идти против вас, да, то есть цена акции начинает падать. И вы говорите, окей ну как это было, да, то есть купил доллар там по 80 рублей, доллар начинает падать, стоит 75, а у я, куплю по 75, падает на 73, а у средньюськое, да, куплю на 70, на 73. То есть по акциям тоже может быть такая история, когда люди начинают усредняться. Вы не совсем можете понимать, почему падает компания и не занимайтесь неразумным усреднением, потому что опять-таки в этом случае вы нарушаете принцип диверсификации раз, усредняя актив, два, не можете знать, когда это Закончится, да? то есть, когда компания непосредственно восстановится. То есть риски заключаются в том, что, как правило, усреднение происходит или за счет более надежных бумаг, которые упали меньше, или за счет заемного капитала, который предоставляет брокер. И в любом случае, это, соответственно, в первом случае это начинает увеличивать леверидж риски увеличиваются, потому что за кредитные деньги нужно платить. Во втором случае, соответственно, у вас сокращается доля надежных других инструментов, да, и увеличивается доля одного конкретно взятой бумаги. То есть усреднение разумно только в том случае, если вы довносите денежные средства и у вас этой компании, допустим, 5% и она падает в цене, да, тогда можно усредняться.